Уже превращается в традицию делать разбор на обзор по применению материала Фюлен-Полимер. Сегодня в студии автомастер Алексей Кумашов и я, Анатский Александр, руководитель проекта Фюлен-Полимер. Вот такой вот бампер, пластик очень интересный. Это француз. Пластик PE, EPD, PD5. О, уже хорошее начало. Друзья, если вы имеете дело с французским бампером, маркированным как ПЕ, вряд ли там будет ожидаемый полиэтилен. И мы на эту тему уже писали ролик. Производители французских автомобилей пошли еще дальше. Нередко маркируют бампер из полипропилена значком PE. Но разве можно запомнить все ролики, спросите вы? Конечно нет. И не нужно. Для этого вам поможет навигация официального сайта. Проходите на filingdifispolymer.com и в поисковой строке указывайте интересующую маркировку. Указываю на сайте PE EPDM. Система предлагает для ремонта две бухты из полиэтилена. Выбираем любой. Ниже читаем текстовое описание или смотрим видеоролик для полиэтилена. Друзья, чтобы освежить память при работе с редкими материалами, почитайте инструкцию или посмотрите видео. Производители французских автомобилей пошли еще дальше. Нередко маркируют бампер из полипропилена значком ПЕ. Поэтому... Перед сваркой не забывайте делать тест на адгезию. Алексей, в инструкции к материалу сказано, что деталь, которую вы ремонтируете, может быть полипропиленом. И перед началом, поэтому перед сваркой не забывайте делать тест на адгезию. Чего не было сделано и пришлось вам изводить материал, а главное терять время. Паять мы будем. Попробовали, значит мы фулин полимером значит взяли ППшку. Она не держится, да? То есть, ну, в принципе, понятно, пластик ПЕ. А вот вам и ответ, почему нет должной адгезии с полипропиленом. Просто поднося, нагревая до нужного момента, да, или убирая горелку. Также можно делать и с феном, что мы, в принципе, все время и делаем. Вот поставили сейчас 300, и, в принципе, вижу, что, ну, чуть-чуть, как бы, не хватает. Алексей, если вы варите фюлен или нарезку горелкой или паяльной станцией, это нужно делать обратно поступательными движениями. О чем неоднократно говорилось в наших обзорах. Обращаю ваше внимание что я разогреваю обе эти поверхности обратно поступательными действиями видите я прогреваю и одну сторону и другую при этом я оказываю давление на пруток пруток находится э, под давлением скажем так не кривя душой полимеры говорю хорош абсолютно всем сто процентов тем что если ты берешь нормальные деньги за работу стоит взять так да, как бы ну наверное эти электроды паять и все классно вот. но я ж говорю если коснешься пластиков таких, как АБС, то там уже возникает проблема, что там без специализированных электродов ничего у тебя не получится. Алексей, мы уже писали ролик, в котором сравнивали принципиальные отличия технологии сварки пластика треугольным профилем и плоскими нарезками. Ссылку я оставлю в описании. Износостойкость литьевого пластика, из которого сделаны бамперы, ниже, чем сварочный пруток, из которого производят фюлин. И при обработке орбитальной машинкой возникает эффект, при котором деталь стирается больше, чем шов, образуя провалы. Делая износостойкость прутка схожей с бампером, избавляемся от этой проблемы. Если получим массовый положительный отзыв по такому прутку, значит для вашего удобства изменим характеристики полипропилена синего и черного цвета. У нас есть модернизированный ПП и ПД, тоже фулин полимер, который ну, на ощупь он явно мягче, чем все их ППшки до этого синяя и черная, скажем так. Да? Истираемость у него должна быть по заверениям улучшена. Действительно, указанная бухта предназначена для сварки полипропилена. Она имеет некоторые изменения по сравнению с бухтами синего и черного цвета. Технологи увеличили адгезию, прочность сваривания и сделали пруток несколько менее упругим, чтобы при работе меньше уставали пальцы. Ребята из фурин-полимера, хочу к вам обратиться. Вот. Вы 100% делаете качественную продукцию, но у меня большая просьба. Когда вы делаете вот эту штуку, да? То есть вот выглядит коробка, и вот тут написано, что это за пластик. Эта штука, ребят, как правило, отрывается сразу, моментально, везде. Вот тут ее нету, тут она еще держится, потому что ее, в принципе, не трогали, да, новая совсем. Пожалуйста, напишите вот тут, ну, какой то пластик, ребят. Это чисто вот, ну, просьба такая, как человеческая. Алексей, действительно, обозначенная вами проблема с маркировкой упаковки была в бухтах с круглым отверстием первого поколения. В бухтах второго поколения с эллиптической сердцевиной нижняя часть имеет перфорацию, а сверху петля, которая переживет многократное открывание и закрывание. Но даже если она будет утрачена, ниже клапана нанесен QR-код. И при помощи камеры сможете по ссылке перейти на страничку продукта с указанием цены, ближайшим магазином, описанием продукта и видеороликами. Уважаемый Алексей! Уважаемые мастера! Наша команда благодарит вас за интерес к технологии Fulin Polymer. Мы приглашаем в наше сообщество, где представлены самые удобные и современные решения для ремонта пластиков. Переходите на сайт, подписывайтесь на канал в YouTube, получайте знания и опыт. А главное, зарабатывайте вместе с Fulin Polymer.